Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о таком инструменте, как крючок. Это видео будет очень полезное и познавательное для мастеров и любителей, кто что собирается делать. То есть, по большому счету, так как в нашей работе мы пользуемся крючком, вяжем все равно арматуру, сетку арматурную и проволоку. И в основном он дальше уже как становится и ненужный. Короткий отрезок, но все равно его возить с собой надо. Но! Так как я всегда говорю, что строители это те люди, которые ну, должны в принципе развиваться По большому счету и свои знания, свои, скажем, мы ставим некий эксперимент А давай сделаем так, а давай попробуем так, а давай вот это Вот тут вот такая проблема и начинается, ну, в общем, это, скажем, по сути идет от лени Но это лень не та, которая, ты просто ленишься и ничего не делаешь А ты делаешь на самом деле даже больше некоторые действия в своих экспериментах но по сути все равно можно назвать это лень попытка сделать легкое и простое что-то побуждает но вот это оказалось достаточно гениальной штукой в общем у нас часто бывает как и у вас может быть спокойно вы подшиваете либо карнизные свесы либо что-то такое вот у нас часто есть допустим гараж Навес, навес автомобильный зашивается подшивной доской Либо вот все свесы кровель там она, Иногда они идут сверху, иногда идут снизу вот Все, что касается снизу, мы прибиваем постоянно через карандаш Карандаш всегда падает И вот попробовали, а давай-ка сделаем, попробуем крючок взять И взяли, стали делать просто через крючок Грубо говоря, его вставляешь между Чуть-чуть поворачиваешь и все, он висит то есть по сути он практически никогда не падает Бывает, конечно, но это редкие исключения Если, скажем, автонавес для двух автомобилей зашивать То ну, крючок может быть два раза у вас упадет всего лишь И все, то есть это вообще легкий и простой способ оказался Вот и все То есть это хорошая вещь, которая получила еще одно направление Поэтому пользуйтесь Пишите в комментариях, как и что, нравится вам такая идея, кто попробовал, кто знает. На этом хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч!